Друзья, всем привет, это Бестиария, и здесь я говорю о самых темных и загадочных существах на протяжении всей истории человечества. Я разбираю их физиологию, а также рассуждаю о том, кому вообще были нужны мифы об этих существах. Начнем, пожалуй. Итак, как вы могли заметить, у нас тут слегка сменился антураж. Не волнуйтесь, я не собираюсь сейчас говорить Be Prepared из всеми любимого мультика Король Лев. Дело в том, что сегодня мы говорим о создании, которое у всех ассоциируется именно с зеленым цветом. Франкенштейне. Точнее, Франкенштейн это фамилия ученого, который создал этого монстра, а потом ему приписали его фамилию. Ну, то есть монстру приписали фамилию ученого. Да, так правильно. Однако, ни одним Франкенштейном или его созданием, едины. Поэтому речь сегодня еще пойдет о паре тройки смежных существ. Но обо всем по порядку, а для начала я предлагаю нам с вами вернуться в родные декорации. Фух, ну что, по-моему, так гораздо лучше. Как-то уютнее, роднее, почти по-домашнему. Ну что, давайте попиздим о Франкенштейнах. Впервые чудовище Франкенштейна появилось в романе английской писательницы Мэрин Шейли примерно 200 лет назад. По сюжету романа... Монстр был создан талантливым ученым Виктором Франкенштейном и оживлен при помощи какого-то научного метода. Видимо, всего этого было достаточно для того, чтобы роман окрестили научно-фантастическим, хотя, разумеется, никакого отношения к науке он не имел и оперировал исключительно алхимическими понятиями. Роман стал довольно популярным в свое время. Однако на сегодняшний день мы столько знаем о Франкенштейне не благодаря ему. Те, кто смотрел первые и вторые выпуски, наверняка уже догадались, о чем сейчас пойдет речь. Да, снова кинематограф, снова студия Universal и снова фильмы 30-х годов прошлого столетия. И дошел до нас образ Франкенштейна совсем не литературный, а кинематографический. Оживленный при помощи электричества, со сшитыми частями тела и с интеллектом сценаристов фильма «Что творят мужчины». Именно эта версия получила множество продолжений и реинкарнаций от семейки Адамс до монстров на каникулах. Также чудовище Франкенштейна оказало очень сильное влияние на Тима Бертона, мрачнейшего режиссера современности. Его Франкен Винни, Эдвард Руки Ножницы, Салли из кошмара перед Рождеством, все это является переосмыслениями Бертоном классической истории персонажа. Однако идея создания искусственного человека у Мэри Шелли отнюдь не была оригинальной. Она ее, так сказать, у Парацельса, который, на секундочку, является одним из основателей современной медицины, что, впрочем, не помешало ему заниматься алхимическим бредом вроде создания гомункула. Да-да, это тот самый гомункул, которого мы с вами помним, помимо из 2016 и Фауста Гетта. Рецепт создания гомункула настолько же смешной, насколько и бредовый. Ладно, так уж и быть, делюсь. Итак, как создать гамункула в домашних условиях? Да очень просто. Идете в туалет, где у вас висит плакат с женской красоты. Берете с собой особый сосуд, это очень важно. После определенных мануальных операций, которые вы проводите с вашим половым органом, помещаете сперму в этот самый особый сосуд, засыпаете конским навозом, нагреваете, проводите магнетизацию, я хз, что это, если честно, и иногда подкармливаете к вашего гомункула человеческой кровью. Готово! Скоро у вас появится гомункул примерно 11-12 дюймов, и будет это где-то через 40 дней. Домочадцам только об этом не рассказывайте, а то к моменту вызревания гомункула вы можете оказаться в белой комнате с мягкими стенами и смирительной рубашки. Но все же стоит сказать, что гомункул не является целиком и полностью бредом средневековых алхимиков. Как Шелли позаимствовала Франкенштейну у Парацельса, так и Парацельс позаимствовал гомункула у средневековых евреев. В 15 веке в Праге появилась легенда о глиняном человеке, который был создан ради служения еврейской общине, а также защите еврейского населения от кровавых наветов, ложных обвинений в убийстве средневековых крестьян После выполнения работы Голем превращался в прах Для оживления и подчинения Голема необходимо было положить ему в рот тетраграмматон. Тетраграмматон ⁇ это такое четырехбуквенное непроизносимое имя Бога, данное ему при рождении, взятое им самим. Короче, не знаю. Это вам не теория Шай стивена вон. Хокинга, где вселенная сама себя породила. Тут все сложно. Суть тетраграмматона в том, что что это имя, которое Богу дали не люди. Однако о том, что самого Бога придумали люди, легенда, разумеется, умалчивает. Голем породил множество своих культурных вариаций. Этот персонаж появился в огромном количестве кинематографических и литературных произведений. Но самой яркой его реинкарнацией, на мой взгляд, является глиняный парень. Не знаете, кто это? Я сейчас расскажу. Это персонаж исконно русской культуры, герой одноименной народной сказки. Пыхтялка ее вариативное название. Я не знаю почему, но слово мне просто нравится. Пересказывать вам этот фундаментальный сюжет я, разумеется, не буду. Предпочту, чтобы вы ознакомились с этим бессмертным произведением самостоятельно. Скажу лишь только то, что если вы до сих пор продолжаете удивляться низкому качеству некоторых новинок российского кинематографа, то знайте, что проблемы с драматургией, конфликтом, мотивацией персонажей и логикой их поведения на Руси издревле. Ну что ж, мы с вами поговорили о прошлом монстра Франкенштейна, настало время поговорить о его будущем, или же о нашем с вами настоящем. Да-да, все киборги не более, чем современные версии устаревшего персонажа. Да и само словосочетание «монстр» Франкенштейна уже давным-давно стало афоризмом, подразумевающим под собой нечто искусственное, не настоящее, но тем не менее претендующее на звание оригинала. Так что все киборги от Терминатора до Бладшота не более, чем современные версии устаревшего персонажа. Однако классика всегда в моде, и традиционный монстр ничуть не уступает, своим более модным версиям на кинематографическом поприще уж точно кстати напишите в комменты ваш любимый фильм с участием монстров франкенштейна а вас я увижу здесь в бестиарии ровно через неделю пока